Как часто ты ловишь себя на том, что говоришь или делаешь что-то, не задумываясь? Контролируете ли вы свои эмоции или часто мгновенно реагируете на окружающее? Эмоциональная зрелость – это нечто большее, чем вопрос возраста. Это вопрос того, как вы относитесь к себе и окружающим. Это не всегда дается легко, и вы можете даже обнаружить, что боретесь с этим годами. Если вы хотите начать пытаться стать лучшим, более эмоционально зрелым человеком уже сегодня, то вот 8 вещей, которые эмоционально зрелые люди не делают. Во-первых, слишком остро реагируй. Часто ли вы позволяете своим чувствам брать над вами верх? Склонны ли вы говорить или делать вещи, о которых, как вы знаете, потом пожалеете? Одним из аспектов эмоциональной незрелости является склонность слишком остро реагировать на все, поскольку вы не знаете, как справляться с трудными ситуациями спокойно и конструктивно. У вас может быть вспыльчивый характер, частые перепады настроения, и вы, вероятно, будете злиться и расстраиваться, когда что-то идет не так, как вы хотите. Во-вторых, часто ли вы держите обиду на людей, которые вас расстроили? В то время как это естественно чувствовать гнев, разочарование или разочарование в людях, которых вы любите за то, что они поступили с вами неправильно. Затаить обиду, чтобы целенаправленно наказать их или заставить их чувствовать себя виноватыми в ответ – это признак эмоциональной незрелости. Требуется многое, чтобы простить того, кто причинил вам боль, и еще больше, чтобы попытаться понять с его точки зрения. Номер три – эмоциональный шантаж людей. Вы когда-нибудь давали кому-то молчаливое обращение в качестве формы расплаты? Эмоциональный шантаж – это концепция, популяризированная психотерапевтом Сьюзен Форвард. И это обычная динамика многих токсичных отношений, где один пытается контролировать и манипулировать другим с помощью таких тактик, как страх, обязательства и чувство вины. Другие примеры этого включают отказ от привязанности, пассивно-агрессивное поведение и угрозы прекратить отношения или заменить их кем-то другим. Номер четыре. Отрицай свои проблемы. Вы убегаете от своих проблем или живете, отрицая их. Все те, кто более эмоционально зрелый, понимают, что преодоление своих проблем, преодоление трудностей и столкновение со своими страхами – это самый здоровый способ по-настоящему вырасти как личность. Те, кто эмоционально незрел, склонны жить в отрицании и отвлекать себя от решения своих проблем. Так что это может быть признаком того, что вы эмоционально незрелы, если у вас есть привычка избегать конфликтов и убегать от них. Номер пять. Обвиняйте других. Берете ли вы на себя ответственность за свои собственные действия? Люди, которые быстро начинают обвинять друг друга и указывают пальцем на всех, кроме самих себя, не хватает самосознания, чтобы признать свои ошибки и взять на себя ответственность за свои действия. Всегда обвинять других людей в том, что в вашей жизни идет не так. Как надо, это нездоровый и незрелый способ справиться со стыдом и виной, которые вы можете испытывать, когда делаете что-то не так. Номер 6. Побей себя. Часто ли вы злитесь на себя даже за малейшую ошибку или корите себя за то, что находится вне вашего контроля? Другой способ проявления эмоциональной незрелости – это постоянная и чрезмерная самокритика. Поэтому научиться ценить любовь к себе, сострадание к себе и научиться прощать себя за ошибки, которые вы совершаете – это шаг к эмоциональной зрелости. Номер 7. Веди себя эгоцентрично. Чувствуете ли вы необходимость постоянно быть в центре внимания? Эта потребность во внимании или одобрении со стороны других может быть вызвана тем, что вы основываете свою самооценку на том, как другие видят вас. В результате вы можете в конечном итоге постоянно ставить свои собственные потребности выше других или требовать, чтобы другие уступали тому, чего вы хотите и в чем нуждаетесь. Номер восемь. Всегда нужно быть правым. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что по-настоящему сердитесь и расстраиваетесь из-за того, что настаиваете на своей правоте? Этот признак эмоциональной незрелости – отказ слушать то, что говорят другие люди, потому что ты чувствуешь необходимость всегда быть правым. Отказ открыто обсуждать или дискутировать с другими, или позволять оспаривать ваше мнение, может быть признаком эмоциональной незрелости. И имеете ли вы отношение к какому-либо из упомянутых здесь признаков? Если да, то что вы планируете делать дальше? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими, которые тоже могут найти его полезным. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения дополнительной информации о психологии. Все использованные ссылки также добавляются в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и мы увидимся с вами в нашем следующем видео.